Так, ну что, говорят, что я в эфире. Друзья мои дорогие, с наступающим новым старым годом. И сегодня мы с вами будем гадать. Я как психофизиолог обещала вам дать большой подарок в честь моего дня рождения, который я, в принципе, разменяла первую такую единичку седьмого десятка. Есть, по большому счету. Говорить об этом, не осознавая, как-то, ну, не задумываясь, вроде как я себя не чувствую, так, на, на седьмом десятке 61 мне вчера исполнилось. А с другой стороны, когда задумаешься, думаешь, ого, там уже там типа такие старые перы и так далее. Так вот, и да, и нет, потому что по большому счету мы с вами должны понимать, что у нас неокортекс для того существует, чтобы мы его постоянно развивали. Люди придумали себе старость. И вот вчера я получила от вас много поздравлений, и мне говорят, как вы хорошо выглядите. Да обычно я выгляжу. Просто мой мозг постоянно развивается. Когда-то я слушала, читала книги Амосова, Николая Амосова, и Помню, когда он о нем писал кто-то, и было сказано о том, что он э, уже лежал в кровати, уже двигаться не мог и писать не мог, а мозг его работал, и он продолжал писать книги. И сидела, работала, писала э, его секретарша, или кто-то ему помогал. И там было четкое описание на практике, хотя таких людей, кстати, много. Можете по, поискать, порыться в интернете, погуглить. Люди, которые продолжают развиваться, люди, которые продолжают идти куда-то, стремиться, мечтать правильно, использовать мозг по назначению. Сегодня будет об этом, будем гадать и будем использовать визуализацию. Так вот, это не просто какая-то детская визуализация из секрета. Да, все насмотрелись в «Секрет», и, наверное, у многих может вызывать скепсис, особенно у мужчин, особенно у людей, прагматиков. Так вот, как психофизиолог вам скажу, что грамотно и правильно э, визуализировать – это не значит, что я хочу там машину, я хочу дом. Нет, друзья мои, сегодня мы поговорим о том, э, за что люди обычно берут большие деньги – у Юлии Вогмана есть тренинг двухдневный, который, за который она берет, там, по-моему, тысячу или, или, или две тысячи долларов, насколько я знаю. И она умничка, потому что она делает акцент только на самой визуализации. И что за этим э, предстоит? Только мы не просто мечтаем, мы не просто запускаем мозг, правильный импульс, импульс и даем и заставляем неокортекс работать а мы соединяем мозг в его таком комплексе сознания бессознательного, сознания и тела. Потому что наше тело, по сути, является огромной такой составляющей, огромной такой базой хранения информации. И у нас с вами в теле, мы этого не осознаем, это просто наука, и примите на веру, кто не верит, идите слушайте специалистов, гуглите, изучайте. Так вот, наше тело помнит то, что ну, ум наш не помнит. И вот условно можно сказать, что сознание и бессознательное – это то, что сознание – это 5% в среднем. Вот думаем, вот сейчас вы говорите, слушайте меня, а в одно ухо влетает, а в другое вылетает, там только маленькая часть сохраняется. А бессознательное, то есть наше тело с вами, это то, что помнит каждая ваша клеточка. И она помнит, как, как вы переживали, когда мама боялась, будучи беременной, вы были у нее в животике сидели, да, были в утробе. И вот тело наше помнит и от того, как мы чувствуем, и от того, как мы переживаем, и от того, как мы имеем... Установки, которые нам дали родители. Ну вот сегодня, например, работала с очень красивой женщиной, там ей за 40, у нее трое детей, муж вечно бегает, гуляет, и он всю жизнь ей трепает нервы, обещает чего-то, она снова ему прощает, и она себя обманывает, что она сохраняет семью будучи берегиней. На самом деле она обманывает себя, потому что она на самом деле не берегиня, она на самом деле паутиниха, потому что она пьет, вьет паутину, решая свои какие-то внутренние нерешенные проблемы. И то, что страдают дети, у них нервные срывы, у нее старшая дочь уже замужем, и два мальчика-подросток, и 16 и 8 лет мальчишкам. Как они эти дети страдают, когда папа не живет дома, он приходит, уходит, он живет с разными женщинами, и она все терпит, и она все терпит, как терпила. Так вот, на примере вот этой женщины, и таких очень много, хочу вам сказать, что когда-то кто-то, вы этого не помните, ну, вам это вложили, потому что вы приходите в эту жизнь, и я, любой из нас, с чистым листком. И вот когда когда-то вам сказали, что вы недостойны, что Бог терпел и вам велел, когда вам сказал кто-то, вы этого не сознавали, будучи маленьким ребенком, что лучше терпеть чуж... своего, чем чужого, лучше бьет пусть свой, чем, чем чужой, а что скажут люди и так далее, и так далее. Когда-то вам это сказали, вы этого не понимали, будучи ребенком, и эта программа сидит в вас самих. Но на самом деле вы являетесь в этом случае с паутиньихой. именно паутинихой, потому что любя, любить это значит дать другому жить жизнь осознанную, жизнь яркую, и своим примером показывать. А как вы можете показывать пример, если вы несчастны? Спасибо, здравствуйте, здравствуйте. И если вы несчастны по сути своей, вы страдаете терпите. иногда он приходит, вы радуетесь, вы счастливы, вы летаете в облаках, а на самом деле... Вы, он уходит, и вы снова страдаете, и надеетесь, что он придет. И вы себя сейчас, вот женщина, она сама себя обманывает. Вот я дождусь весны, он обещал детям, значит, там какую-то землю переписать и так далее. Какой бред! Человек сам себя обманывает и не понимает, что вот эту программу ей загрузили. И она, по сути, является паутинихой, потому что она решает свои вопросы. Она таким образом свое эго удовлетворяет. Она чего-то ожидает от него. Она рассказывает, что вот он такой, вот он такой, вот он такой. Ну, на самом деле, ты дала ему повод так вести себя. Именно поэтому все программы мои построены на уверенности в себе, на, на я человеческом, женском, да, и на женской программе «Кто я такая?» и «Зачем я живу?». Так вот, она терпит, терпит, терпит, терпит. Она работает там на неплохой должности, она живет, живет в небольшом поселке, ее все люди знают, она ее уважают и ценят, и она с мужем уже давно не живет, хотя они расписаны еще. И вот этот Санта-Барбара продолжается. Почему и как это связано с визуализацией, с программами и так далее? Объясню еще раз для тех, кто только подсоединяется, хотя у вас будет возможность послушать эту запись. Она подарочная, и приготовьте ручки и бумаги, и бумагу, будем делать очень крутые вещи, которые, повторяю еще раз, есть тренеры, которые за такую за такую программу берут тысячу-полторы тысячи долларов, потому что это работает, так работает сознание бессознательно. Но опять же, так как я даю бесплатно, конечно же, я демпингую, я обесцениваю себя и, наверное, своих коллег. Но с другой стороны, хочется вам показать для тех, кто не в состоянии платить, для тех, кто у кого еще нищенские установки, что психологов нет хороших, что информации много, попробуй и поверь. Да вы не делаете просто. Вот я читаю иногда комментарии в разных группах, и я вижу, какими люди установками живут. Это же просто какой-то бред. Так вот, несмотря на то, что сейчас пандемия, что сейчас э, такой как, как бы кризис, да, и говорят, что будет еще хуже, все это существует и будет создаваться нам искусственные трудности для того, чтобы люди просто-напросто включали э, и действовали. Потому что когда люди не действуют, они расслабляются, у них все есть. Слишком много потребителей, то есть люди ответственно за себя не берут, слишком много потребителей, поэтому говорят по золотой миллиард, что не хватает там ресурсов, и поэтому лишние люди уйдут. И все что угодно можно говорить, смысл один, как психофизиолог вам скажу. Человек развивается через действия, но для того, чтобы действовать грамотно и эффективно, нужно грамотно хотеть и грамотно визуализировать. И сейчас мы будем делать практику про визуализацию. Давайте договоримся так, если вы сейчас пришли на этот эфир, вы будете включаться, писать обратную связь, и будете отвечать то, что я буду вас спрашивать. Если вы не будете писать, если вы не будете делать, я с, с удовольствием закрою этот эфир и со спокойной совестью пойду встречать Новый год, старый Новый год, и буду визуализировать и мечтать и планировать сама. До 12.00 успею. Договорились? То есть вы пишите в комментариях. Если не пишите, сейчас заодно работаю на Инстаграм. Если Инстаграм сейчас молчит, я его тоже отключаю. Работаю только на Фейсбук. Вот так. Честно это? Честно или нет? Насколько, вам, насколько вы считаете, что это честно? Итак, наш мозг устроен таким образом, что миллионы километров, триллионы километров расстояния наших нейронных сетей, которые находятся в нашем мозге. Они рассчитаны изначально, что человек много должен хотеть и раскачивать, прокачивать свой мозг. Если человек не раскачивает свой, свой мозг... Спасибо, Наташа, спасибо... Нина, Ольга, те, кто пишут, я с вами работаю, те, кто не пишут, я, вот, смотрите, не пишут большая часть людей, я работаю. Не пишут, я закрываю эфир и пойду, включу свечи и буду сама работать. Потому что мои результаты, вы знаете, что я сейчас живу в Турцию, все последние годы, не все, а последние несколько лет я живу в теплых странах, я выбираю погоду. Почему я выбираю погоду? Потому что в Украине холодно, слякотно, и мне выгодно, и мне нравится быть на море, нюхать цветы, и дышать воздухом. И когда приходит период, когда тепло, я возвращаюсь домой. Когда я хочу, то я возвращаюсь. И это результат моих мечтаний, результат моих правильных мыслей. И это результат моего возраста, мне 61, повторяю, и не буду стесняться об этом говорить. И для меня это норма, для кого-то это вау, как это? Да ну вот так это, я просто работаю, работаю и свой мозг раскачиваю. Я заставляю свой мозг работать. То, что я вам даю, транслирую, это, это то, что делаю я. И результаты мои, результаты моих учеников. Кто из вас, мои ученики, поставьте я, кто еще нет, поставьте нолик. Или минус, я понимала, что еще вы не мои ученики. Так вот, у вас будет возможность получить отзывы большущее-большущее количество, сотни тысяч отзывов. И сегодня... Почему я вам об этом говорю? Чтобы вы не просто слушали пирозину, а чтобы вы работали. Потому что наш мозг устроен так, что вы в него загрузить то и будете. И если про эту женщину, я рассказала вам, как пример, сегодня было две консультации, одна из них была вот про эту женщину рассказала, которая живет в вот такой программой. Она когда-то захотела жить именно так. Она по-другому не знала, ее мозг спал. Ее мозг был загружен на то, что сказала мама, то, что сказал сказал общество, то, как жила бабушка, и эти все установки заложены в ДНК-программах. Кто это понимает, пишите ДНК «Понимаю». Именно поэтому от того, как ты мыслишь сегодня, какие у тебя правильные и неправильные, грамотные или неграмотные э, использования своего мозга, так ты и живешь. Все, ребята мои, спасибо большое. Итак, поехали. Для того, чтобы э, получить то, чего вы хотите, есть три категории целей. Пишите три. Первая цель. Цель категории «хочу». То есть правильно формулировать запрос. Если в мозге у вас написано «я хочу машину», это не работает. Дальше будем разбирать детально. Тех, технику дам. А дальше цель категории «а что я делаю?» И это самая, одна из самых интересных цели, которую сегодня тоже о ней скажу, но больше будет уклон на визуализацию. Потому что это много материала, по сути, это целый большой тренинг. Во всех своих тренингах, вот ближайший будет тренинг, он уже идет у нас, и я набор делаю каждые 10 дней, и служанки в королеву как прокачать свою уверенность через сайты знакомств. И там мы учимся выбирать мужчин, чтобы не попадать на старые грабли, и учимся прокачивать ну, свой женский стержень, свое я женское. Так вот, на каждом своем тренинге я учу Даю эту книгу, тренинг, визуализация, как правильно хотеть. И э, мы проставим цели. Так вот, про цели это вообще отдельное тема, о ней скажу чуть позже. И третья цель категории, а в каком состоянии мне нужно быть, чтобы этого достигать. Потому что многие говорят, да что там достигать целей? Да главное мечтать правильно. Да, правильно мечтать. А, и не надо цели ставить, бежать там в голову там, вперед и так далее. Вот все легко придет, придет легко, когда вы будете находиться, внимание, будете в процессе, процессе, про цель забудете, как таковую глобальную, про, про мечты, как таковые забудете и будете находиться в состояниях удовольствия, благодарности и кайфа за эту жизнь. Кто читает мои посты на фейсбуке, поставьте фейсбук. Кто читает мои э, посты в Инстаграме, поставьте Инстаграм. И кто получает рассылку, поставьте рассылка. Почему спрашиваю? Потому что вы заметили, что я пишу, прошу писать, писать, писать, писать. А, потому что у меня есть, ну, каждый, чуть ли не каждый пост идет об этом. Примеры, почему важно хотеть, ставить цели, находиться в благодарности, уметь убирать свои ограничения, выстраивать границы, коммуницировать, договариваться. Кто это знает, кто это помнит, пишите это помню. Потому что я это пишу каждый день. Во всех моих постах. Неважно, какой тренинг. Деньги, отношения, там, самогипноз, цели. Да любые все тренинги я с этого начинаю. Потому что, когда у человека нет цели, нет маячка, он не знает, куда он идет. И он, как лошадь, тонет в океане. Лошадь тонет в океане, когда не видит берега. Кто об этом знает? Пишите лошадь. Так вот, люди потому шарахаются внизу. Они на Наслаждаются болями своими Они вспоминают о том, кто их кто-то бил, изнасиловал Мама не такая, папа не такой Они забывают, что они вообще пришли в эту жизнь Они не умеют быть благодарными Поэтому вы принимаете то, что есть Вы благодарите за то, что у вас есть Вы по-людски, по-человечески выстраиваете, договариваете со своими мужьями, со своими детьми Со своими работодателями И как личность идете по своим целям Спасибо большое, что вы пишете А теперь дальше все три вот эти кита, от которых человек живет так, как он живет. Если у вас сегодня нет того, чего вы хотите, значит у вас нет понимания, чего вы хотите, ваши мысли загружены всяким, извините, хламом, и у вас нет конкретных целей, у вас не убраны внутренние ограничения и боли, а это одна из самых главных тем, потому что мы очень много хотим, но почему-то не достигаем целей, внутренние ограничения, боли, неверие в себя, какие-то комплексы, там, детские программы. А на это нужно все тратить время, деньги и силы. Да? Так вот, если у вас сегодня нет чего вы хотите, у вас нет четко чего вы хотите, у вас нет конкретной цели, у вас не убраны внутренние ограничения, у вас нет окружения, у вас нет наставника, тренера, все. И это не важно, деньги или отношения, или там, что бы у вас ни было. Это законы, которые вам сегодня полезно знать. Тем более, что время 21-го столетия, время так называемой пандемии, когда на людские головы сваливается столько, столько, столько информации грязной, зная, что люди боятся, зная, что люди переживают за деньги, за детей, за болезни. На них еще больше сваливается. Для чего? Чтобы ненужные отжившие, старые, больные, трусливые, боегузы, чтобы они быстрее ушли. Вот вам золотой миллиард. Вот вам ИПСО, мои дорогие. Кто помнит про ИПСО, пишите ИПСО. Кто помнит про золотой миллиард, пишите золотой миллиард. И помните, кто-то сейчас... Если вы пишете, я с вами работаю дальше. Не пишите, я закрываю чат и ухожу. Я себя уважаю. Понимаете? Итак, поехали дальше. ИПСО – золотой миллиард. Понимаете, почему золотой миллиард – сегодня так активно муссируется в средствах массовой информации лишние люди ленивые потому что хочешь взять отдай а мы отдавать не хотим мы не цепляемся за какие-то от, отговорки установки разные религии разные а лишь бы ничего нового не делать потому что стыдно страшно выйти в эфир когда ты хочешь победить провести, провести свой какой-то новый э, вебинар начинаешь новый э, новый бизнес а, а стыдно знакомиться с новыми мужчинами потому что это же новое лучше я буду сидеть как тетка на сайтах знакомств в сетях э, там как на лавочке бабка узкой семечки и рассказывать что то да какое то после 5 10 лет можно построить отношения а уж тем более когда вам 40 сидите и ждите а на самом деле девочки мои дорогие мальчики инвестиция в себя денег времени нервов и сил и Недаром говорят что человек сам себя сделал кто это понимает пишите человек сам себя сделал и Поэтому переходим к первой э, части трех китов. Визуализация, цели. Э, одна из категорий целей – это визуализация «хочу» правильная. Э, цель, что я делаю и какие состояния мне нужно иметь, чтобы этой цели достичь. Во второй части, там где цели, мы прорабатывая, простраивая эти цели, мы убираем внутренние препятствия. А теперь поехали. Итак, Шварценеггер и многие другие очень известны вам, всем нам люди грамотно начинают визуализировать и хотеть. Любой тренер, который грамотный, который работает с вами, он обязательно будет использовать техники НЛП для того, чтобы правильно загрузить в ваше сознание то, чего вы хотите. Если тренер не загрузил ваше сознание, не умел и не умеет, или не знает, а вы не смогли даже подумать, вот иногда говорю, вот сейчас будем работать, Представьте себе это, а я не могу себе это представить. Значит, это ваша часть мозга загружена хламом. Там есть все, что угодно, только не ваше. Потому что одной из частей этой практики, которую мы сейчас будем делать, проверка, а ваше ли это желание. Понятно, да? Отлично. Спасибо большое, Оля. Отлично, мои хорошие. Да, добро. Итак. Для того, чтобы перейти к первой части, этих, одном из, этого, из этих китов, три кита, помните? Хочу, главное, визуализация, цель конкретная, с убиранием препятствий и с э, какие состояния мне нужно иметь. Это три главных кита. Пишите три кита, чтобы получилось у вас то, чего вы хотите. Сегодня мы с вами сделаем первый кит. А, немножко покажу про второй кит, потому что тут не так просто, тут надо у каждого индивидуально убирать, а что же вам мешает чтобы цели достигли. И третий кит – это про состояние. И это будет связано с эгрегором вот этих святок, да, вот этих рождественских святок. Три кита. Отлично. Итак, неважно, какая для вас сейчас самая главная и актуальная цель. Если у вас сейчас нет денег, Столько, сколько вы хотели, а вы хотите отдыхать, кушать, путеше путешествовать. Ведь я путешествую, и многие люди тоже путешествуют, несмотря на то, что у нас сегодня локдаун. Правда? Спасибо большое. А этому не важно, какая цель. Если у вас сейчас не столько денег, сколько вы хотите, значит, у вас не прописано, сколько вы хотите денег, и для чего они вам нужны. Если у вас нет сейчас тех состояний любовных э -э -э, отношений в семье или вообще с любимым человеком, значит, вы четко не знаете, чего вы хотите. Да, то, что в мозгу, то и реальности. Вот, вот услышьте меня, я говорю, как психофизиолог, человек с опытом более 25 лет уже, ну или около, я уже не помню, очень много, я уже как черепаха тортила здесь в этой теме работаю. Дальше. Если ваше здоровье не то, которое вы бы хотели, значит вы не знаете, какое здоровье вы хотите. Парадокс, но это так. Потому что спрашиваешь, а чего ты хочешь? А хочу, я быть... а хочу я быть здоровым. Здоровым хочу быть или здоровой. А как ты себе это представляешь? Ну, и, и человек даже сфокусироваться не может на его ретикулярная формация. Она забита хламом, потому что артикулярная формация мозга рассчитана на то, что это тот фокус, который как на вокзал приходит, вот главный импульс и дальше распространяется по всем участкам мозга, и потом тело удается команду, и тело это делает. Понимаете? Кто понимает, пятерочку чат. Поэтому я хочу столько-то денег. Спрашиваю, а для чего тебе нужны деньги? Ну, чтобы на все хватало несколько лет назад, наверное, в 15-м или даже в 14 году был тренинг, у меня такая девушка такая была, вредная такая, вся такая. Я говорю, распишись, для чего тебе эти деньги? Ну, что на все хватало, я и так знаю, для чего. Ну, это был недорогой интенсив, там что-то в районе там, 500 гривен, ну, такой, условно, платный. Дней 5 у нас шел. И в группе я давала обратную связь по всем по всем домашним заданиям. Она не написала. Ну, говорит, я и так знаю зачем, ну, зачем мне эти деньги. Проходит, а она уезжала куда-то учиться и работать за границей, я уж не помню, точно это было много лет назад. И тут она мне пишет, а я ее запомнила, потому что многих я не помню, люди так мелькнули и ушли с моего горизонта, больше там не участвуют, где там как-то, ну нету их. Я ее запомнила, потому что, я помню, говорила, «Скажи, для чего тебе эти деньги? Для чего тебе эти деньги? Распиши!» Так да, я, я знаю, чтобы все хватало!» И вот она мне пишет, где-то год прошел, или около года, «Надежда Викторовна, как вы правы, вот сколько бы я ни зарабатывала, у меня хватает ровно на то, на самое необходимое. Деньги все равно куда-то деваются». Я такая, о, думаю, браво, так тебе и надо. Потому что до хрипа ты э, говорила, распиши подробнее, для чего тебе надо. Люба тоже тебе говорила, распиши подробно, для чего деньги, до деталей, до мельчайшей. Да, я в общем и так понимаю. Ладно, думаю, хрен с тобой. Купила курс там за, за небольшие деньги, не хочешь, не надо. Потому что люди, которые идут уже в дорогие тренинги, они уже выполняют, потому что заплатили много. Тут уже будут слушаться. Ну, в любом случае, это тоже научение. Согласны? Так вот, какого ты хочешь мужчину? Вот у нас в программе сейчас про сайте знакомств. Это вообще, отношения – это вообще отдельная тема. Расписываемся, значит, хорошего, доброго, щедрого. Ну, а какого это щедрого? Ну, ну как, чтобы подарки мне дарил? Ну, и давай еще детальное. И человек в ступор. А ваше бессознательное, ваше тело помнит, что щедрым был ваш отец, например, или дедушка, или какой-то дядька какой-то, которого вы с детства запомнили, что он был очень щедрым. Бабушка говорила там про какого-то соседа или про своего родственника, что он был очень щедрым. И когда получал зарплату, то пока домой дойдет, всем раздаст, и приходил домой без ничего. Или пропьет. Всех мужиков угощает. Кто понимает про щедрость, поставьте щедрость. Уловите, пожалуйста. Это я разжевываю, как на дорогом тренинге. Кто-то уловит, кто-то поймает. Очень серьезно будет у вас. Потому что дальше в конце мы закрепим это практикой непосредственно. Пока я объясняю, как это работает. Пишите щедрость. Щедрый. А... И ваше бессознательное помнит, тело ваше, ДНК ваше помнит про эту щедрость. Понимаете? Вот именно такую щедрость помнит. И вы говорите, я хочу щедрого мужчину. И вот вы такого встречаете, щедрого. Такого нищеброда, который заработает там 500 долларов и пока донесет домой, он с друзьями щедро разопьет, раздаст. Потому что ваше тело... Ваша эмоция человеческая, маленького ребенка или подростка, или вашего папу, или еще кого-то, вы это поймали, заглотнули, в тело это упало, и вы забыли. И мы это разбираем уже в личных консультациях, в психотерапиях, в разборах, когда бессознательное через транс находит, человек потом говорит, блин, вот это туда меня привело. Да я никогда в жизни не подумал или не подумала, что такое может быть. Или, э, помню, там у меня женщина была на денежном тренинге. Она говорит, деньги и зарабатываем с мужем. И уходят они, ну просто улетают. Я как будто боюсь, боюсь их держать. А Хорошо, зарабатывали оба, но, говорит, вечно не хватает. При всем при том, что учимся и финансово, финансовой грамотности и все. Но они прям чешутся их отдать. В ее бессознательном мы нашли вот какую причину, ее бессознательно привело в какую-то картинку, которую она говорит, я даже и не помню, как будто это даже не моя жизнь. Я, говорит, маленькая, стою, горит дом, и я так понимаю, что это наш дом, потому что все там плачут, кричат, переживают. И что-то там говорят там, про деньги, спасайте деньги, там где-то деньги говорят. Она говорит, я толково не поняла, что это за картинка пришла. Ну вот так. Это ДНК-программа, это бессознательное. Или там еще была э, программа, когда у одной женщины, значит, э, тоже деньги получают, и говорит, и не знаю, куда они деваются. И это говорит о том, что выяснили у нее причину, она работала тогда следователем по особо важным делам, экономическим расследованиям. Она говорит, одного человека выпустила под, ну как-то, по залог или как-то выпустила, его убили, он домой даже не доехал. И я, говорит, настолько считала себя виноватой, что считала, что я ну, я причина этой смерти. И он даже в года два мне приходил ночью, снился мне. Вот. А оказывается, вот у него -то запало это в голову, и все, на эмоциональном уровне. Именно поэтому это так и называется память э, тела, ДНК сидит, понимаете? Вот мы это не осознаем. И поэтому, когда вы осознанно знаете, как завести машину, как учить передачу, да, вы научились, вы знаете, как пользоваться машиной, вы поедете. Вы же не сядете... Без прав, без, без всякого, прямо с автосалона не поедете никуда, правильно? Пока вы не научитесь. А мозгом мы своим пользуемся так, как будто ну, на автомате, потому что там уже доложили эти программы. Кто понимает это? Пишите «Понимаю». Итак, когда вы осознаете, какие километры этих нейросетей, когда вы понимаете что этим мозгом, этими нейронными сетями нужно правильно пользоваться. Когда вы понимаете, что наше тело воспринимает, вообще мы воспринимаем мир через глаза, уши и ощущения. Вижу, слышу, ощущаю. Это называется ВАК. Визуализация, а, а, как там, акустика, в переводе, да? было. Ну, в общем, вы поняли. Слуш, слушаю. И кинестетика чувствую. Поэтому прямо сейчас... Э, давайте договоримся сразу. Мы будем воспринимать и строить свою, э, строить свою э, мечту, то, чего мы хотим, через вак. Кто понял про вак, пишите вак плюс. Кто не понял, пишите вак минус чтобы я могла вам объяснить, и вы могли идти дальше. Потому что ВАК плюс, это значит, вы поняли, вижу, слышу, ощущаю. Вы должны видеть, не я хочу автомобиль, а вам необходимо представить себе, как будто вы это имеете. Если это касается личных э, отношений, то вам нужно понимать, с какой страны, какого образования, э, рост, вес, курит. но ну, это, это уже отдельно дома пропишите, сядете. Вот уже закончится эфир, вы потом доработаете, у кого про отношения будет тема. Поэтому ВАК, давайте договоримся. Итак, ВАК, да, вижу, слышу, вижу, слышу, ощущаю. У нас есть три э, так называемые репрезентативные системы восприятия мира. И когда вы пишете э, «Я хочу», то это не работает, потому что «Я хочу» — это уже начало постановки цели. «Я хочу, чтобы я...» такому-то времени а, сделала тет, э, вот это, вот это, вот это. Это я уже структуру говорю, постановки цели вторая, второй, второй кит. А как ты это поймешь? А, и вы уже научились это визуализировать. И вы отвечаете, как? А, а что ты для этого делаешь? А что ты будешь делать? А какие препятствия тебя возможны? И ты логическим умом, линейным умом проговариваешь, а какие препятствия я могу получить, а а что тебе дадут эти препятствия, а что ты для этого, еще, еще, еще, и кто ты при этом, почему для тебя важно, а для чего ты делаешь? Вот на эти все вопросы вам нужно ответить, но сами вы не сделаете, это я могу сделать, и то, когда мне нужно что-то проработать, я иду к внешнему источнику, специалист, который задает мне вопросы. Даже если я доверю какие-то вопросы, своему даже ученику, ученице, который знает у меня вот все эти моменты, я напишу эти все вопросы и с бумажки она мне прочитает. Но мне все равно будет проще отвечать, когда мне человек задает эти вопросы. Поэтому, когда вы самостоятельно что-то осваиваете, слушаете какие-то вебинары, тренинги, ну, да, это что-то дает, но на самом деле нужно идти в личную работу. Итак, ВАК. Кто из вас будет сейчас прописывать тему денег? Пишите деньги. Кто из вас будет прописывать тему отношений? Пишите отношения. Кто из вас будет прописывать тему здоровья? Пишите тему здоровья. Чтобы я могла вам немножко помогать, и вы могли легче себе простроить эту тему. Когда вы сделаете эту практику, мы ее проведем через транс потом в конце. И... После того, как мы проведем эту практику, желательно вам помолчать, включить музычку а, такую легкую, поблагодарить за то, что у вас есть, за свой опыт. А, желательно зажечь свечи и улыбкой и благодарностью лечь спать. Потому что тема вот этих загадываний желаний, тема гаданий, она интересна, особенно в такие эгрегоры, как сейчас, когда многие люди думают об этом, мечтают об этом, всех это на слуху, кто в это верит, кто не верит, ну, так это все работает. Так, деньги, отношения, отлично. Итак, Представьте себе, ВАК, что вы уже имеете то, о чем вы сейчас уже начали работать, о чем вы сейчас э, начали писать и думать. Если это деньги, то сколько вы хотите иметь денег, причем это должна быть практика, это должна быть сумма, реально досягаемая в вашем ваш при возможностях ваших возможностях потому что если у вас сейчас там допустим 500 долларов а вы хотите там 5000 долларов то это не работает потому что если у вас на сегодня только 500 долларов в месяц а вы хотите 5 то это сродни что вы э, пришли в спортзал хотите поднять сразу 50 килограмм а нужно вам начинать с 5. понимаете Потому что для того, чтобы получать 50 там 5, или 5 тысяч долларов, нужно пройти и путь мышления, и, и очень много всяких, убирание всяких там блоков, нерв каких-то болей и так далее. Значит, то, что сегодня у вас есть, оттуда нужно поднимать процентов на 30-50. И ставьте цель, ставьте желание на ближайшее время. Почему? Мы можем, конечно, написать и на 50, и на, и на миллион, но это должно быть последовательно. У вас для этого нет пока ресурсов. У кого отношения? По деньгам понятно? Если непонятно, задавайте вопрос, чтобы у нас шла очень слаженная работа. Если это отношения, значит, вам нужно представить себе того человека, Возраст, вес, чем он занимается, привычки, курит, не курит, в какой стране живет, какое вероисповедание, ли у него, были ли у него дети, есть ли у него дети? Он в разводе, он вдовец, он какая у него, какой вид деятельности, какие у него привычки. То есть это отдельно нужно доработать, когда будете себе а, дорабатывать отдельно, если это здоровье, вам нужно обязательно а, прописать, а, ну там, лишний вес это тоже не здоровье, вы же это понимаете, да, то есть у кого там а, 10 килограмм лишних, это уже не здоровье, до 10 килограмм это реально поправимо, ну как психофизиолог вам говорю, как физиолог, это реально поправимо, это легко можно снять. А вот уже свыше 10 кг, 10 выше, это уже не здоровье. Ну, это мой опыт и мои наблюдения. Я не, не претендую ни на какие там здесь какие-то серьезные научные открытия. Так вот, если здоровье, вам тоже нужно представить, там, или вес, сколько хотите вы иметь. Причем э, у, у, дайте адекватные параметры своему весу, росту. Если вы э, никогда не были дюймовочкой, то, понимаете... Прыгнуть в казан э, там, с чем-то и стать там, ну, смешно, правда? Поэтому и учитывайте возраст, и телосложение. И если вы, допустим, уже в возрасте там э, ну, там за 40, за 50, за 60, то если вы хотите скинуть там 20 килограмм, примеру или 30 килограмм, то здесь нужно постепенно, потому что если вы поставите, я хочу похудеть, то будет худо. Поэтому здесь тоже слова программы еще. Я хочу стать стройной там на 10 килограмм, например, или на 5 килограмм. То есть э, и ставьте такую себе сейчас э, реально достижимую, близкую на месяц, два, три. Потому что дальше э, то, что далеко, мозг забывает. Так устроенный, так мы устроены. И когда люди идут там в трехмесячную, там полугодовую, годовую личную программу сопровождения, там уже вам наставник не... Не, не даст вам спрыгнуть с цели с вашей, он вас будет вести. А самостоятельно вы сейчас прорабатываете и, и все забудется. Поэтому одно дело мечту какую-то нереальную записать, потому что мы сейчас тоже будем с вами проверять на истинность этого нашего желания. Потому что если часто люди хотят то, чего на самом деле не их, они и наслушались и считают, что АИТ им тоже им надо. Вот, вот кому-то так вот живут, знаешь, как вот все прыгают, и я хочу прыгнуть, да? Ну, то есть, поняли? То есть, тут надо понимать именно, что это твое. И мы сейчас тоже это будем проверять. Постранить это возможно, конечно. построить. Когда вы пишете для того, чтобы все было хорошо, денег, или там, чтобы я хочу похудеть, то ваше бессознательное ищет худо. Потому что в обиходе слов программ худо. И через болезнь вы, конечно... Так тоже бывает. Как фильм. Посмотрите фильм. Рекомендую. А, «Мирный воин». Я хочу добиться. Я добьюсь, вернее. Я добьюсь. Уехал и разбился. Поэтому слово «добьюсь» Когда я читаю, особенно у тренеров, у меня тоже это вызывает немножко удивление, потому что большинство из тренеров, НЛПшники, они прекрасно знают, что это программа. Достигну, меняйте, меняйте, заменяйте. Я не хочу быть больным, я хочу быть здоровым. А как ты это понимаешь? И так далее. Поэтому вот эти вот подготовки важны для того, чтобы вы действительно сейчас правильно строили. Да, мирный воин. И хорошо еще фильм, кто из, вас, кто из вас долго собирается, денег жалеет, долго решается, нас на потом оставляет. У кого есть такое, кто, кто долго решается, долго думает, на потом оставляет, У кого есть такое, пишите единичку в чат. Для вас фильм «Достучаться до небес», посмотрите фильм обязательно достучаться до небес. И фильм ⁇ Ослепленный желанием ⁇ Обязательно посмотрите. Сейчас праздники, вам это будет очень полезно. Вот эти вот вещи, посмотрите, они хорошо для мозга, и они эмоционально так разряжают. А еще мультик ⁇ Панда-кунфу ⁇ И причем рассматривайте этот мультик. Я даже со студентами этот фильм, этот мультик прорабатывали и делали обратную связь. Это про то, как правильно хотеть. «Панда кунфу. мультик, где вы будете... А, прям, прям возьмите, будьте внимательны, слушайте, прям останавливайте. Там только в «Мирном воине» можно конспект сделать, ну, не знаю, листов на 20, наверное. Там что не фраза, то... Вот. И постарайтесь вот, э, свой мозг загрузить вот этими фильмами. А мы поехали. Да, «Римские каникулы» — это фильм для тех, кто идет в тренинг. Э, особенно, кто идет в тренинг и «Служанки в королеву». Это вообще отдельная крутая штука. А вот эти фильмы, которые я сказала, сейчас Вика вам еще запишет. «Мирный воин», панда кунфу» мультик и «Достучаться до небес». Еще «Трасса 60». Это фильмы, э, бестселлеры, я считаю, на них э, нужно детей обучать и вместе с ними учиться правильно хотеть. Потому что книжки книжками, тренинги тренингами, одно и то же нужно посмотреть много. Итак, поехали. Закрывайте глаза, погрузитесь в себя, обнимите себя, погладьте себя. А, вот это очень хорошая практика, когда он погружается в детство, потому что дети всегда хотели, а их отучили хотеть. Много хочешь, мало получишь. Так часто говорили детям. там Опустись на землю, грубо закаточную машинку там купи. Поэтому прямо сейчас погладьте себя, обнимите себя. И представьте, что вы ребенок, и вам, вы не знаете преград. Вы не знаете установок никаких. Вот представьте, что вы чистый ребенок, вы в окружении такой э, приятной среды, и вам сейчас предстоит путешествовать в свое будущее. Ну а для взрослых людей хочу сказать, что есть линейное и нелинейное мышление. Это научно обоснованные факты. Линейное – это конкретика. Нелинейное – это правый полушарие, который отвечает за удовольствие, за... Кайф за творчество. Творческие люди, они хорошо придумают образы, пишут картины и так далее. У них хорошо, это все прям, прям, прям, все как из куста идет. Так вот, погрузитесь в себя, и сейчас мы идем гадать, мечтать. Циолковский не сделал бы прорыв в космос, если бы не мечтал. Правда? Поэтому детям позволяйте мечтать. Позволяйте, поддерживайте их, эти мечты, и не пускайте их на землю. Потому что родители тупые, бестолковые овечки и бараны часто своим детям, талантливым, которые рождаются, у них не дают движения, полет. Итак, закрывайте глаза и представляйте себе, что вы это уже имеете. Если это деньги, то сколько денег в месяц у вас доход? И можете себе записать сейчас на бумаге. Причем описывайте ту сумму, которую вы, реальный человек, взрослый человек, осознаете, что эта сумма достойна. Вам, вас и вы можете ее достичь, понимая, что есть похожие люди в похожих возрастах, в похожих, ресурсных, в, своих, в похожих своих ресурсах, которые столько зарабатывают. Если это отношения, то представьте себе, опять же, насколько вам хорошо чувствуете, насколько вам хорошо, и зафиксируйте момент этой счастливой жизни, допустим, утро, или вечер, или день, вы где-то сидите, лежите, стоите в аэропорту, сидите на берегу моря, неважно, у каждого своя картинка. Если это деньги, то же самое, где вы сейчас находитесь? Потому что сумма денег, и она для чего-то, если сумма денег, вы ее хотите такую, первое, это реальная сумма, второе, для чего, куда вы хотите использовать, вы хотите дом, поездку, открыть свой центр, я не знаю там, что вы хотите. Причем, если это деньги, значит, настройте их на себя, не на детей. Не на мужа, не на, на какие-то лекарства. Нет, это не экологично и это неправильно. Настройте свой, свою, свой фокус на то, что эти деньги принесут кайф и пользу вам. Потому что когда вы для себя, в первую очередь для себя, вы будете что, здоровее, счастливее, ресурснее, успешнее, больше признания, правда? И тогда вы сможете больше в этом состоянии заработать, и только тогда вы можете дать там другим что-то. Поэтому сначала себе, я, потому что женщина, которая сначала мужу, детям, это служанка, терпила, это просто э, женщина, которая плодит ДНК неуверенных и неадаптированных детей, неадаптивных. Вот услышьте меня. Все начинается с себя. Если это здоровье или ваш вес, представьте себе, допустим, у вас там минус 5 или 10 килограмм, и пропишите себе там, уже пропишите в период, который вы хотите иметь, за сколько времени, и зафиксируйте время, когда вы хотели бы, чтобы это было. Я немножко соединяю первую часть этих трех китов со вторым, с целью. Потому что в цели важна конкретика по времени. То же самое с деньгами. Конкретика по времени. Желательно, чтобы у вас была. Сколько денег и к какому времени. И представьте себе, когда вы уже э, имеете эти деньги, для чего вам надо. И вот одно из этого для чего, увидите, если это дом то представьте себе, что вы купили такой дом. Если же у кого-то цель не деньги, а сразу дом или машина, или там, не знаю, шуба, или что-то еще такое, и опять же, пишите и думайте сейчас о том, что нужно вам, не близким, не родным, а именно вам. Я личность, я душа. «Мне хорошо от того, что...» Если это дом у вас, допустим, или квартира, или ремонт, может, вы хотите, то есть ваша задача – представить, как будто это есть. Если деньги, то для чего? Если вы хотите иметь дом или там квартиру, или обычные там, ну, какие-то артефакты жизни материальные, то представьте себе, что это уже есть». И ваша задача увидеть, услышать и прочувствовать вот этот кусочек уже достигнутого, который у вас есть. В этом вижу, слышу, чувствую. И ваша задача сейчас увидеть себя в том весе, в чем вы одеты. Увидите себя со стороны, в зеркало. Покрутитесь, осветите себя. И вот потрогайте себя со стороны, потом зайдите внутрь этого состояния, почувствуйте эту ножку, которая, допустим, там отеки ушли, да, одели туфельки свои, там, какие вы хотите, там, да, или там сапожки. Если это деньги, то, опять же, для чего? И вот артефакт какой-то материальный для чего? Потому что деньги и приходят в эту жизнь для того, чтобы мы были счастливы. Если люди экономят на себе, отдают для кого-то, для детей, для мужа это терпилы, это служанки, это ну, та категория женщин, которые не осознают, что они плодят э, себе подобных, и, к сожалению, это паутинихи. Потому что бородиня ⁇ это та, которая не только побереть, покрасить, помыть, подмыть и приготовить, а это женщина, уважающая себя. И тогда ее уважает муж, дети, и девочка, и мальчики. Они смотрят на маму и потом таких же себе находят и, и так далее, и так далее. Так как у меня большинство слушает женщин, я думаю, что и мужчины тоже слушают. Да, и мужчины тоже слушают. Хорошо, в любом случае это я. Я концепция, прежде всего я. Итак, услышьте запахи, звуки, может быть какая-то музыка играет. Может быть, запах, не знаю, там, кофе, цветов, аромат духов, свежего шампуня. Я не знаю, кто в какой картинке сейчас находится. И ваша задача сейчас погрузиться в это вижу, слышу, ощущаю. Кредит забудьте про кредит когда у вас будут деньги, вы кредит закроете автоматом. Вот если у вас есть кредит, значит, ваша задача представить себе законченный вариант, когда у вас есть деньги и вы его закрыли. Вы приходите в банк, видите там улыбающуюся э, кассиршу, э, вы улыбаетесь, вы в счастливом предвкушении там, и у вас только закрыт кредит, а у вас ну, там, например, стоит такси или машина, куда-то вы едете, потому что у вас для этого еще и другие деньги. Если вы думаете только о кредите, вы закроете кредит, у вас будут новые кредиты. Если вы работаете только на кредит, вы привязываетесь, вы находитесь в тревоге и не в расслабленном, спокойном состоянии. К вам снова будут приходить новые проблемы, связанные с кредитами, новые кредиты. Куда-то деньги все равно будут уходить. Поэтому представить себе изобильную жизнь в том плане, что вы куда-то едете, путешествуете, покупаете что-то классное. Вам дарит мужчина какой-то подарок. Вот допустите себе то, что вы хотели бы не привязываться к своему кредиту. Если вы привязываетесь к тому, что у вас болит, ваше тело транслирует, что это у вас болит вы нуждающие, вы нужденно, Понимаете, нужденно, нуждающаяся женщина, вообще человек. Поэтому помимо кредита, что вы хотели иметь? Ну, закончится, где дальше что? У вас дальше цели есть, дальше мечты есть, кроме как кредит закрыть. Или все, кроме как кредит, больше ничего нет. Поэтому, как только вы пишете себе, чего вы хотите, о чем вы мечтаете, у вас этих желаний и мечтаний должно быть сотни и тысячи. Как вы думаете, почему? Кто знает? Когда у людей несколько желаний, одно или два или три или четыре, никогда я так все знаю. Мозг привязан, и вы, со, вот, вот импульс мозга настроен на то, что вы так хотите. Вы находитесь в службе, в переживании тревоги, не хватает денег, нет любви, постоянно приходят одни и те же мужчины, одни и те же ситуации, и вы находитесь как бы в подвязанной такой вот э, состоянии. Ну вот и расписывайте их, а не только про свой кредит. Вы сейчас во вселенную маячите своим кредитом, и вам дадут еще. Поэтому пишите, что вы хотите еще. Вот хотите э, э, стать женщиной, которая любит себя? Значит, берите что-то и делайте другое, дайте себе. Зайдите еще в один кредит, но позвольте себе большего. Да, я это по себе, кстати, знаю. Когда было и так страшно, я еще, а я понимала, что надо идти, у меня не хватает средств, у меня не хватает ресурсов, и я реально понимала. И тут где-то я услышала информацию, что когда ты берешь кредит под благое дело, под развитие, под себя, и, и ты на бизнес, то есть ты просчитываешь вариант возврата, у тебя трезво с головой, ты знаешь, что ты этим, этим, этим заработаешь, ты вернешь, то ты живешь спокойно. А когда ты взял, взяла кредит или взял кредит и высасывает тебя энергия на этот кредит, то он и будет… Просто отпусти, распиши его, как ты будешь выплачивать по чуть-чуть, а параллельно занимайся собой, иди учись, иди развивайся, иди получай больше, потому что тело привязано к этому кредиту, к этой переживанию, и ваше тело, помните про ДНК, оно находится в напряжении. И ничего другого вы не больше не притянете, потому что 5,95, 5 ум и 95 тела бессознательных. Поэтому, когда вы их себе не даете, когда вы не позволяете себе мечтать, хотеть, вы находитесь в тревоге. Почему нужно много хотеть? Когда у вас мало желаний, мало э, хотелок, вы привязаны только к тому, что у вас есть. Обычные дела, обычные хлопоты и... По сути, вы живете, как белка в колесе, вы крутитесь и не, и не, не, позволя, не позволяете своему уму выйти за горизонты. Есть люди какие-то безбашенные, они могут брать не бесконч... нескончаемое количество кредитов, бегают туда-сюда, из программы в программу, с проекта в проект, сидят и не получают результата, в итоге у них все виноваты, потому что они не дошли до конца, у них не было конкретной цели. Недавно тоже работала женщина, женщиной, которая... Там, с одной mlm компании в другую Там какой-то проект, еще какой-то проект И ни в одной компании она не достигла результата Потому что нужно везде впахивать Нужно трудиться, нужно идти конкретно к цели И когда ты трудишься, радуешься, благодаришь Тебе приходит И потом ты смотришь, незаметно закрываются твои карточки кредитные и так далее Кто это понимает, поставьте семерочку в чат Конечно, хочется большего, и надо хотеть большего, и не надо бояться большего. Для того, чтобы вам позволяло тело больше получать, вам нужно увеличивать вариант нормы, уровень нормы. Вот я помню, когда я начала путешествовать, первое время э, я позволяла себе, как и многие, там, в Египет, там какой-то 7 дней минимальный там, пакет, потому что нам больше не хватало. Но я начала мечтать о других странах, о других поездках. И как только я начала записывать, у меня это стало происходить. Но параллельно я работала, ставила цели, находилась в потоке, находилась в состоянии конгруентности. Не получалось, я молюсь, я прошу, я делаю что-то, я благодарю и так далее. Это то, что я вас учу. Поэтому, итак, давайте еще раз сделаем эту практику. Повторим. Вижу, слышу, ощущаю. Вам нужно зайти туда, о чем вы мечтаете, как будто это есть? Зашли, как только зашли, увидели вак, напишите вак восклицательный знак. Вы увидели картинку со стороны. Я расплачиваюсь за, даю последний кредит. Или я путешествую, наблюдаю себя в аэропорту и объявляю путешествие там Киев, Мадрид, к да? а, там, или там, Доминикана. У вас там какой то на табло. То есть вам нужно увидеть, что вы уже находитесь в моменте. Вот вы уже делаете это. Вы находитесь... Или вас кто-то встречает. Вас встречает в аэропорту там с цветами. Или вы зашли в дом, который пахнет там новой мебелью. Или закончится наконец-то ремонт, который вы давно мечтали. Вы видите, как, как стоит шкаф какого цвета какая золотистая ручка какая люстра висит какая какого цвета шторина вы увидели как кипит чайник подходите чтобы заварить себе чай или вы, вы смотрите в турочку как закипает вкусный вкусный какой-то бразильский там непонятно какой там каждый свой любит кофе а вы держ, держитесь ручкой пальчиками держите за ручку и стоит там это кофейничек новая какая-то кофейничка красивая такая модная такая тяжелым дном и вы ставите на новую красивую плиточку какую-то новомоднюю последней модели и она быстро нагрелась и вы видите как поднимается кофе вы чувствуете руками эту ручку этого кофе у вас уже стоят две приготовленные подготовленные чашечки суперские, куда вы нальете кофе, может быть сливки стоят рядом, может быть там еще какой-то джем стоит, может быть там какие-то там рогалики, краусаны. понимаете, вам нужно погрузиться вот в эту атмосферу. Вы находитесь в каком-то пушистом халате и вы вышли из душа, у вас на голове там полотенце, да, там еще вы, вы еще мокрая, еще не до конца не высохли, или вы выходите на балкон и смотрите как море сегодня неспокойные, не, не как ветерок колышет какое-то дерево, как птичка поет, слышит, да? как вы слышите, как на втором этаже, например, вашего дома ребенок включил э, музыку, которая говорит о том, что он уже проснулся э, и так далее. Вам нужно полностью погрузиться в детали. Если вы хотите там новую люстру, я просто это по себе знаю. Я помню, как я эту люстру хотела, я через полтора года после того, как построили дом, я купила эту люстру, я ее хотела. У меня не было денег, дорогие были эти люстры, которые я хотела. У меня э, не, не получалось купить, короче, тут она мне попадается, я смотрю точно, как я мечтала. Но, конечно, я нашла, нашла в, в каталогах, в интернете, я знала, чего я хочу. Или, например, я хотела себе итальянский гарнитур на кухне, он стоил там несколько тысяч долларов, там 4 или 5 тысяч долларов. Я думаю, да, ну, это дорого, не, ли я потяну, это будет не скоро. Но я так хотела. И тут однажды я встречаю в броварах в Мегамаркете стол и стулья из, того, из той своей картинки, которую я видела в Крыму еще помню, в каком-то крутом магазине, вот этот дорогой гарнитур. Прохожу там, по-моему, год или там меньше. И я встречаю... Сделана в Украине какая-то фабрика, которая сделала вот точно по таким лекалам. Ну, типа подделки, но сделано качество настолько. И у меня этот стол стоит, и я, и я не нарадуюсь. У меня стол, стулья из этого. Понимаете? То есть, когда ты четко себе представляешь, чего ты хочешь, а если не представляешь, зайди в Google, он все знает. Да, вак. Угу. Молодец, умничка. Поэтому э, вам это нужно увидеть, как мужчина накрывает вам плед на плечи, как он приносит, как вы просыпаетесь от того, как он целует вам шейку, э, вы проснулись от того, что запах кофе пахнет э, э, и так далее. То есть, и, кстати, в тренинге мы делаем очень, такую очень серьезную практику, где включаем полностью кинестетику, там просто нереально много кинестетических моментов, которые важно использовать в женской психологии, психофизиологии. Кстати говоря, так как сегодня праздник, и мы, наши мечты сбываются, те из вас, кто еще думает идти, не идти в тренинг и служанки в королеву, как прокачать свою уверенность через сайты знакомств, научиться разбираться, кто такие мужчины, как с ними общаться, расширить свой кругозор, прокачать свою уверенность, Uh, у вас в, в, под этим видео будет ссылочка. И будут ссылки будут скидки на все мои программы, в том числе на этот тренинг. Вот. Кому нравится такое, кому нравится это, напишите мне. Итак. Еще раз. Повторяем. И заходим в эту картинку, где вы Представляете, что это случилось. Видите себя со стороны. Вот видите себя в чё-то одетую или одетого, обутого, а в чем там. Кто-то стоит на сцене, его поздравляют там. Э, у меня одна женщина была на интенсиве женском, на денежном интенсиве была. М -м, не помню, какой она компании работала. Наташа себе прописала, вот и потом где-то через... Месяца 8, наверное, не помню точно, написала, там где-то скриншот даже есть, что я точь-в-точь, все, -точь, э, что мечтала, сбылось. Я стояла на, на большой сцене, меня поздравляли там с каким-то рангом. Ну, в общем, я там работала в какой-то сетевой компании. Кстати, ребята, сегодня сетевую компанию очень важно выбирать и работать. Только надо найти хорошую, качественную компанию, это другая тема. Кому интересно, могу рассказать, какие компании важно выбирать. И понимать, что ну, время... Очень непростое сейчас. Только сетевые компании, если качественная компания, могут спасти от безденежья и, и так далее. Ну, это вам решать, конечно, но ну, если у кого-то есть работа, то слава богу. Но если работа уже на вот-вот-вот, то ищите хорошие качественной компании и работайте, прокачивайте себя через интернет. Так вот, от того как вы сейчас увидели себя со стороны, Вот увидите себя со стороны, вот вы сидите, сидите, наблюдаете себя, как вы сидите там на кровати, на красивой, на кухне, там, не знаю, в аэропорту стоите, там, вас встречают, вы видите себя, как будто в кино, наблюдаете себя со стороны. Напишите, когда это увидите, очень четко, шум какой-то, видите, звуки какие-то, и что вы чувствуете. И вот когда вы видите себя со стороны, напишите кино. То есть как кино, видите себя со стороны. Напишите кино, видите себя со стороны. Вы моделируете свое будущее, свою картинку. Вика, спасибо, что ты скинула ссылочки угу. Итак, как только увидели себя со стороны Реально уже получивший то, чем вы хотите Вот находясь в реальной жизни Со стороны увидели, напишите кино Ага, хорошо, есть Есть, еще, жду Не все пишут. Есть, вижу. Угу. Теперь вам нужно войти в ту картинку и стать центром событий. То есть увидеть себя внутри, зайти туда и стать центром. А вот теперь почувствуйте, что происходит с телом. Что вы в теле ощущаете и где это в теле. В какой части тела вы э, чувствуете какие-то ощущения. И насколько это ощущение, внимание, важный момент, вам со соответствует тому, насколько это ваше. Вот насколько вы ощущаете, что вам там комфортно, и опишите от единички до десяти вот это состояние, что это ваше. Это проверка на истинность вашей, вашего желания. Классное кино. Угу. А теперь зайдите внутрь и станьте героем этого фильма. Антонина, спасибо, что пишете. Ева пишет, молодец, спасибо большое. Потому что самое главное будет дальше. Есть. Угу, десяточка. Вот смотрите, от единички до десяти, насколько вы себя ощущаете, когда это есть? Угу. 7 восемь Вот. Семь-восемь есть предел. Не совсем верите, что это ваше. Есть внутренняя проблема. Есть внутренний блок, который не пускает. Вы вот хотите, но не верите, что это, что это может быть. И здесь нужно поработать с целью. Потому что, когда я вас буду спрашивать во время постановки цели. Это второй кит из трех. А что может быть препятствием? Что вам может помешать? Ага, никак не получается. Ну, Что-то не пускает. Вот видите, как все просто. Бессознательно не пускает. Ничего, послушайте в записи и все сделаете, Наташечка. Потому что, если не пускает, первое, не натренированные мозги на визуализацию, их нужно тренировать. У каждого человека есть эта способность. Если у вас есть дом, есть четыре стены, есть крыша, есть пол, и если у вас нет в доме одной стены, значит, нужно, дом, нужно сделать еще одну стену. Надо построить, правда? То же самое у нас, это дано нам. Просто если вы не натренированы, надо тренировать. Мозги засорены. Если Это одна из причин. Вторая причина, есть внутренний блок, есть внутренняя проблема. Страх какой-то, программа из прошлого, я вначале об этом говорила, которая не пускает. Вот и все. Теперь дальше. Напишите, пожалуйста, несколько, хотя бы пять Умом, это линейное мышление. Напишите, что станет возможным, когда вы достигнете э, этой цели, когда эта мечта реализуется. Что станет возможным? Что будет, когда э, вы действительно получите то, о чем вы сейчас, вот что вы сейчас программируете. Это важно, это, это, это просто крайне важно, что станет возможным в вашей жизни, когда это будет, когда вы этого достигнете. И запомните, успешные, богатые, э, счастливые люди, они именно так и живут, они грамотно используют свой мозг, они грамотно визуализируют. Поэтому прямо сейчас и напишите, не будете вы тренировать. Нина, не обманывайте себя, я это уже знаю, человек сам не тренирует, вы ленивые, ленивые существа, это тренинги специальные, это в группах люди работают, их поддержку получают, что-то не получается, поддержка тренера, наставника, не пишите это, написали, молодец, что написала, но вы не будете этого делать, я вам даю 200%, проверено опытом, не работают люди с этим, сами не работают. Поэтому, если что-то не пошло, надо найти причину. А причина в вашем бессознательном, ДНК-программа. То есть мышечная память какую-то боль помнит. Я об этом говорила в начале. Так что, Ниночка, ваши мысли надо Богу, Богу в уши. Нет, не будете вы делать. Почему? Потому что есть другие заботы, хлопоты, есть привычные дела, которые мы привыкли делать. Это непривычное для нас, непривычное. Потому мы и не дел и делать не будем. Для этого нужны тренинги. Для этого нужны наставники, коучи, которые будут вас вытаскивать из этих вот ям. Хорошо. Что станет возможным, когда вы это реализуете? Пишем. Что станет возможным? Хотя бы пять пунктов. Что станет возможным, когда это... Мечта, желание реализуется. Что станет возможным? А что так застряли? Пишите, что, вот для чего? То есть, по сути, для чего вам реализовать эту мечту? Посмотрите, это ж серьезная тема, что станет возможным, что будет, когда вы достигнете. И напишите, раз, два, три, четыре, пять. Какие еще позитивные вещи в вашей жизни случатся? когда вы достигнете этой, когда эта мечта реализуется? Редкость ума, видите, тишина, тишина в чате. А вот когда я писала себе это, когда я делала это, брала тетрадку 12-листовую, обычную, э, там, ну, которая школьная, и писала себе вот эта мечта, там, такая-то, вот, и писала, что это будет. Вот эта мечта реализуется, что это будет. И забыла про это. Написала и забыла. Просто где-то забросила, тетрадок этих полно. Потом как-то время прошло, я как глянула, сижу и плачу от радости, что все это уже реализовалось. Конечно, в чат. Да ничего нет. Вы, вы думаете, кто-то читать будет наши вот эти чаты? Я вас прошу, Господи, что вы, комплекс самозванца, кордыня ваша прет? Если у вас нет денег, 300 долларов прийти ко мне, чтобы я с вами поработала, так пишите сейчас бесплатно. Это ваши, ваш, ваши прокачки. Потому что одно и то же. Порой люди говорят, вот я заплатила только денег, и я так мало получила. Мозги были не готовы, не было привычки. Это надо делать регулярно одно и то же. Знаете, я почему такая умная так у меня получается? Потому что я как в том анекдоте, даже я уже понимаю, а вы все никак. Знаете, как училка, которая повторять одно и то же, ей уже сам Бог велел все это знать. Так же и я. Я говорю вам и тут же делаю. Благодаря вам я напоминаю себе, что это надо сделать. Поэтому ничего страшного, если вы где-то делали, там и у вас что-то не получилось, но что-то надо регулярно делать. Поэтому люди идут в эти коучинги, тренинги, чтобы их вели долго-долго-долго-долго, поддерживали, напоминали и так далее. И за это люди платят деньги, иначе тратят свои нервы, здоровье и, и деньги, и все на свете. И жизнь профукивают, они живут. Понимаете? Прямо сейчас напишите в чат хотя бы пять э, таких примеров, что станет возможным, когда это желание реализуется. Напишите. Вот сейчас Виктория подсоединилась, видите? А некогда же было прийти на бесплатный тренинг. Вот. Заявка была на 22 часа, уже он заканчивал. Люди только подсоединяются. Есть какие-то более важные дела. А зачем себе желание писать? А зачем для себя работать? Ну, по записи послушайте, ладно. Вот напишите пять хотя бы э, пунктов, что станет э, возможным, что будет, когда вы этой цели достигнете. Для меня уйдут страхи. Замените, что будет. Вы сейчас программируете страхи. Спасибо, что пишете, Наташ. Вы сейчас пишете про страхи, и вы говорите своему сознанию страхи, страхи. Страхи, страхи. Я вас люблю. Я с вами привыкла жить. Как вы поймете, что самооценка повысится? Супер, молодец! Как вы поймете, что самооценка повысится? Вот представьте себе один из примеров, когда вы в обычной ситуации самооценка низкая, вы знаете, что она низкая, а тут будет какая-то ситуация жизненная, она у вас будет высокая. Насколько она высокая? Как это будет примером? Молодец, что пишет. Появится желание действовать. Вот и пишите. Потому что закольцован круг, мы болеем от того, что мы боимся делать. И мы не делаем от того, что мы болеем. А жду добрый вечер. Поэтому неважно, сколько вам лет. Наши мозги зашорены, если они не работают в правильном направлении. Начните с мозгов. Вот прошу, для меня уйдут страхи. А как будет? Поменяйте слово «страх» на то, что вы хотите, чтобы было. Что появится? Смелость. Что появится? И представьте, что вы смело выступаете на сцене, например, если вы боитесь, вам, допустим, страшно. да? И представьте, или там... Вы боитесь сказать своему мужу о том, чтобы он вас не обижал, не унижал, потому что тогда он вообще вас выгонит. Ну, к примеру. А представьте, что вы сделали что-то, что заменили на страх. Вы сделали, и вам вы получили другой результат. Вот представьте себе, что это стало реальностью. Там, где был страх, появилась смелость. Смелость вследствие того-то. Э, смелость, и вы получили такой-то результат. Что-то вы смело сделали. <свы> <свы> и так далее. Я смогу при принимать и дарить нежность мужчине. М а как это связано с деньгами, Люба? Я окружающая себя красивыми вещами. Мои глаза видят... Красоту я чувствую заботу о себе. А, опять же, пока что обобщение. Вот нету конкретики. Вот то, что мы с вами говорили. Вот, вы сейчас написали, да? А теперь сами себе, вот для себя, отдельно на листочке себе, вот в индивидуальном порядке, напишите, как вы это представляете. Сколько случаев, когда это будет нежность. И представьте эту ситуацию, люб. Сколько случаев, когда вот один-другой ответит про нежность напишите? Да? Дальше. Как это будет выглядеть, как. Какие вещи вы хотите видеть в себя в окружении? Увидьте их, найдите их не знаю, там в интернете, у кого-то, может быть, увидели, «Ух ты, я такое хочу! Вот хорошо бы!» Записали. Это тоже дополнительное количество того желания, какого вы хотите. Какую красоту видят ваши глаза? Раз, два, три, четыре. Перечислите. Супер, Молодец! Как вы поймете, что о вас заботятся? И перечислите еще пять пунктов, когда, в каких ситуациях это будет проявляться. Вам подали ручку, когда вы выходите из дома. Вам принесли то, о чем вы там мечтали. Я не знаю, там, Вы купили, хотели белые розы, а их нигде не было. А, а тут вот вон, вы увидели эти белые розы. Вам, и так далее. То есть вам нужно это написать больше, более детально. Вот в чем задача. Супер молодцы. Так. Счастливая семья, ни о чем. Реализация как женщины, ни о чем. Стабильность. Стабильность только волота, о котором воняет. Защищенность. От чего? От ветра. От чего? Вот, видите, хорошо, что написали. Молодец, это надо детально расписать. Ощущение насыщенной полноты жизни. А вот теперь каждый вот эти пять, пять пунктов, Оля. Счастливая семья. Распишите примеры счастливой семьи. Вы вместе лепите пельмени, у вас играет музыка, вам у вас пахнет там чем-то в доме, э, там как можно больше деталей. Вы вместе едете там куда-то все там где-то на шашлыках в, в городе. Вы идете куда-то в театр, на прогулку вместе с мужем. Как э, недавно я видела карикатура такая э, Борис Кожеренко там выложил на своей страничке. Муж с ребенком говорит, пошли с нами в парк, покатаемся на санках, там снег выпал. Она говорит, не мешай мне, я слушаю тренинг про счастливую семью. <laughs> да? Так жизнь и тут. Да? Как, представьте себе, представьте себе вот больше деталей, как эта счастливая семья. Реализация себя как женщина, Как вы поймете, что это реализация? Вот Увидите детали. Вот увидите детали, распишите себе, это что? Это что? У каждого ведь свое, и ваше бессознательное не знает, у него нет опыта, поэтому ваш ум сейчас учит, учится, учится использовать свои нейронные сети для блага своего, потому что километры, миллиарды километров наших нераспакованных нейронных связей умирают вместе с нами, понимаете? Я вам говорю, как психофизиолог, поэтому дайте им работать, заставьте, распишите, не поленитесь, это для вас надо, вот сегодня используйте этот день, Здесь будет распродажа, книга будет дополнительно, которая помогает, книга-инструкция, тренинг, который поможет нам еще больше разживать. Потому что от этого, знаете, от, от того, как мы думаем, мы так и живем. Вот чтобы сегодня проводить тренинг, вот и вчера день рождения праздновать вот в этой теплой стране, я об этом писала, я об этом записывала, я об этом мечтала. Чтобы посетить более чем 20 стран, я об этом мечтала. Чтобы проводить тренинги по всему миру, я об этом мечтала, я об этом писала. Да! И это так. Оно не просто так вот, ни с того ни с сего я проснулась, и вы так же сами. Вот то, что вы сегодня имеете, вы когда-то этого хотели, просто вы этого не осознавали. И если у вас сейчас такая жизнь, которая вам нравится или не нравится, это то, чего вы хотели, но просто вы не знали, вы не осознавали. Понимаете? Стабильность. Забудьте про слово «стабильность». Стабильность рассчитана на бедных, нищих, больных, советских людей. Стабильность – это хатка, хлевец, погребец и жизни конец. Это в 50 лет держу внуков и разделась как... это, ну, Не буду говорить это слово. И она стабильно, стабильно ждет, жде, что придут на ее внуки, и она им помпушек налипит. Это стабильность. Понимаете? Стабильность – это ущерная Бестолковая советская установка. Если человек стабильно остановился, он стабильно идет в земле. Поэтому развивайте неокортекс. Неокортекс – это хочу много. Иду, развиваюсь, ищу что-то страшное, но я все равно иду. Я иду, я не знаю язык, я не знаю иностранный язык, но я прислушиваюсь, я людей благодарю, я улыбаюсь, я включаю... Тебе телефон, я настраиваю э, там, бред, э, переводчик, я начинаю общаться. Если надо, я включаю Google, я, я учусь новому. И если, или я стар, старая немощная бабуля, которая нахрен никому не простите, не нужна. Также и вы тоже. Поэтому стабильность забудьте, Оля, спасибо, что вы написали, я вам очень благодарна, потому что большинство людей так пишут. Стабильность это стабильность, в нем воняет. Болото ассоциируется с стабильностью. Человек развивается. До тех пор, пока он думает, до тех пор, пока он трудится, пока у него мозги работают, пока он сам работает, он радуется, он благодарит. Он открытый, он радостный, он веселый, он отдает, он живет для себя, для людей. Опять же, сначала для себя. Если ты больной и бедный, то кому ты нафиг нужен, больной и бедный? Что молодая, что старая, уже ну, не старая, так нельзя говорить, уже более пожилая женщина. И так далее. То же самое мужчины. Если он рассуждает только... Вчерашними категориями вспоминает, как было хорошо в Советском Союзе, как было у них там в армии, как у них там было, там, я не знаю, где там еще, то на, на, на таких людей рассчитаны вот эти вот пропаганды, вот эта информационно-психологическая операция. Понимаете? Поэтому нету стабильности, только движение вперед. И знаете как, старость нас там не застанет, мы в дороге, мы пути, да, мы двигаемся вперед, мы думаем, мы интересны себе и людям. Поэтому забудьте про стабильность, никогда об этом даже не говорите. Вот, вот, вот просто вот поставьте себе вот такой вот запрет. Иначе, постоянный прогнозированный рост, прогнозированный достаток, прогнозированный доход. Вот поменяйте на синонимы, но чтобы это не было слова стабильность. Хорошо? Спасибо вам большое, Оля, что вы написали. Защищенность. Ощищенность от чего? От кого? Ответа, Вот нужно прописать. Как вы понимаете защищенность? У вас идет, вы инвестировали, и у вас идет какой-то постоянный доход, да? Вы работаете на такой работе, где вы точно знаете, что деньги придут, даже если вы, даже если там случится бог знает что. Ну, в чем защищенность? Я предполагаю просто. ваш вас муж защищает от чего-то. Хотя сегодня мужчина нужен только для того, чтобы... Ну, это, моих, моих таких убеж... это мои убеждения, мои наблюдения. Для того, чтобы ты чувствовала себя женщиной. И он мог тебе помочь в том, что ты не можешь делать как женщина. Сегодня защищенность в мужская в мужском плане это не значит, ты выйдешь замуж и будешь сидеть там, лежать на печи и булки разъедать. Да, его задача обеспечить, принести мамонта, но твоя задача развиваться. И быть интересной себе и миру, и чтобы, если он классный, если он приносит в дом, то ему нужно, чтобы его жена была соответствующая, его женщина была соответствовала ему, как визитная карточка, потому что многие хотят выйти замуж за классных мужчин, таких ресурсных, а на самом деле сами, кроме как и нумерологии и, и всякой... Ну, все это нужно, конечно, но только если оно не приносит вам э, уверенности, коммуникации, если вы подвергаетесь критике родных и близких, друзей, значит, или вы продаете свои продукты за 300 гривен, то, ну, в общем, дальше не продолжаю. Поэтому, а, а что такое защищенность? От, Дайте себе обратную связь. Вот, э, уточните, чтобы ваша бессознательное понимала, потому что, смотрите, вы сейчас пишете защищенности, а ваш мозг, ваше бессознательное думает о защите, защищенности от чего Там от ветра, как я сказала, от что в, в опыте бессознательном есть. То есть, если вы хотите расписать, дать ему команду бессознательному, чтобы находило вам такие возможности и у вас это была защищенность, вам нужно расписать детали. Поэтому защищенность распишите, ощущение насыщенной полноты жизни. Вот распишите, как вы поймете, что она насыщенная. Распишите свой день по пунктам, что вы хотели, что вы делали, проснулись, где проснулись, что выпили, что съели, куда пошли, куда поехали. План расписан. Насколько насыщенно, от чего, в лес за грибами пошли, или поехали куда-то на какие-то встречи, в театр пошли, от чего насыщенная жизнь, понимаете? Или на танцы сходили, на там насыщенной полной жизни. Вот вы себе в мозгу, в своем мозгу, в своем мозге должны понимать, а как это логическим, линейным мышлением. Потому что бессознательное, правое полушарие, вот это творческое, оно уже кайфует от того, что вы этой картинке прописываете. Видите себя со стороны, внутри. И это называется работа с собой, со своим мозгом. Спасибо большое, Оля, вы мне дали хорошую почву для объяснения. Здравствуйте, Иван Макар. Так. Я уже отвоевала личное пространство и могу говорить нет. Ну вот, уже пошли подвижечки. Хорошо. Я куплю себе дом в Италии. Я куплю себе машину, джип, цвет бордо. Угу. Я буду путешествовать по миру. Куплю себе белый, белый себе дом в Украине. Я буду вкладывать деньги в свое развитие. Значит, смотрите. Отлично, что написала, теперь э, это логическое мышление, такое общее. Вам нужно теперь представить и дом, и где, и в каком месте, и где там жабы кумкают, или там э, лелеки ходят, да, если это Украина, и дом э, в, в Италии, и, и машину. Представьте, что вы в ней уже зашли, сели, включили, слышите запах кожи, что в документах написано ваше имя. Потому что вам могут эту машину, ваше бессознательное, так, так все устроено, что вам это может организовать. Вы можете покататься на такой машине, можете сесть с кем-то проехаться на такой машине. Поэтому тут как можно больше деталей. Что-то станет возможным, что-то не станет возможным. Но чем больше вы позволяете себе вот эти вот безумные мечты да, тем больше вероятность, что что-то произойдет. Но опять же, если это касается денег, своих ресурсов, возраста, потому что вторая часть, эти, второй кит, мы три говорили кита, да, умение хотеть, цель хочу, цель что делаю, цель в каких состояниях нахожусь. Вот эти три кита. Поэтому второе, второе, второй кит, это отучитывать учитывать свои ресурсы. Сколько вам лет? Каким бизнесом вы занимаетесь? Сколько нужно вложить денег, нервов, сил для того, чтобы получить то, что другие уже получают, если есть примеры, что у других это уже есть. То есть, какие использовать современные технологии, чтобы это получать. Дальше. Если вы сегодня получаете 5000 евро, например, а вы хотите 50 тысяч евро, то ваше сознание не готово. Именно поэтому вам нужно часто находиться в этих мечтах, бывать в этих, в этих местах, ездить в эти страны, находиться, дышать этой энергией, вот, вот, чтобы тело это как бы надыхивалось, да. А, находиться в тех тренингах, где м -м, находиться с теми людьми, которые в состоянии вам вот, поддержать вас, то, чтобы эти люди были сильнее вас, энергетически, финансово, да? а, находиться в, в тех местах, где есть эти люди, которые уже так живут, бывать в магазинах, в бутиках, не стесняться одевать себя на себя эти вещи, пром примерять, идти в. в салоны, ездить на тест-драйвы и получать от этого кайф. Да, это работает, это очень круто работает. У меня был целый тренинг записанный, мы проводили, когда делаем эти практики, и происходят там чудеса, за несколько дней происходят чудеса. Потому что люди находятся в этом потоке, в этом фокусе внимания, и они запускают действительные механизмы мозга на то, чтобы это получить. И при этом еще третья составляющая, в каких состояниях вы находитесь. Если вы в состоянии благодарности, сейчас закончим эту практику, вот этой уже трансом таким, который мы делали. Если вы находитесь в состоянии благодарности, если вы находитесь в состоянии, установление своего я личных границ если вы трезво мыслите умеете приключаться вы трезво мыслить человек и в том же время вы как ребенок умеете радоваться потому что у нас есть и дитё, и подросток и юноша да там и взрослый человек это понятно я думаю вы это понимаете но главенствующую роль играет взрослый человек а психически сделает человек значит Нужно уметь вот и думать, и мыслить, и логически, и критически переключаться, и балдеть, и радоваться. Ну, в общем, это называется гибкость. Ума гибкость поведенческая. Так, Олечка, спасибо вам большое. Видать, видать я э, дала вам еще раз стабильность, как уверенность в будущем. Слово «стабильность» программирует вас на, на болото. Потому что стабильность – это значит нет движения. Вы не слушали меня или были невнимательны, как блондинка, как большинство у нас блондинок. Замените слово «стабильность» как на прогнозированный доход. Понимаете? Слово «стабильность» используют часто даже те люди, которые преподают, ну, потому что это привычное слово. Не бывает стабильности. Как только стабильность у вас застанет, вы пойдете вниз. Есть путь вверх, есть путь назад. Третьего не дано. Все в мире в этом движется. Это законы физики. Я не физик, не математик, но даже я это понимаю. Все в этом мире движется или вверх, или вниз. Период турбулентности, который сейчас находится, самое большое... Самый лучший способ для развития. Когда нет системы, системы рушатся, и гибкий предприимчивый ум, особенно когда он использует эти знания, он начинает э, адаптироваться, и, и Вселенная приходит к тем, кто не боится, кто качает неокортекс. Кто понял про неокортекс, поставьте неокортекс плюс, кто не понял, поставьте неокортекс минус. Поэтому замените, пожалуйста, стабильность и пропишите себя, как вы это представляете детально? Сколько у вас есть на счету? Что у вас там? Каких, какая там диверсификация ваших денег? Потому что если вы положите в банк, то понимаете, что сейчас какая ситуация, да? Значит, должны быть другие. Итак, кто из вас инвестирует деньги? Кто из вас инвестор? Пишите, я инвестор, мне интересно. Потому что я сейчас уже инвестор. Мне интересно общаться со своим кругом людей. Так, Елена Макс. Наталья Яцина, подсоединились. Угу. Итак, заканчиваем практику. Для, того, для тех, у кого не хватило э, понимания, будет здесь ссылка на мои тренинги, в том числе книга «Тренинг на распродажу», книга на УПФ, тренинг на уверенность через сайте знакомства, «Диагностику мужчин, чтобы не наступать на грабли». И здесь тоже будут скидки. До завтрашнего вечера будет э, скидка э, скидки на все эти продукты. А мы заканчиваем программу. Угу. Хорошо. Поэтому если мы качаем неокортес, мы живем. Если мы говорим про стабильность, и мы говорим про страх и про неуверенность, э, мы идем вниз и качаем животные инстинкты. Это рептильный мозг. Страх. Тревога, безденежье, болезни, на что в принципе и рассчитаны все пропаганды. И это, и ПСО. Итак, заканчиваем. Снова зашли в картинку свою ВАК 3D. Вижу, слышу, ощущаю. У кого получилось на десяточку. Я вас поздравляю. У кого не получилось, welcome на консультацию, на, на разбор, книга и так далее. Ну, лучше на консультацию, потому что там что-то не пускает и не пустит. Пока не разберетесь. Ссылочка. Как раз воспользуйтесь, воспользуйтесь э, распродажей. А, не, не распродажей, а акции в честь моего дня рождения и в честь старого нового года. Итак, заходите в картинку 3D. Там, где вы себе уже нарисовали. Снова туда заходите. Вы там уже были, уже привычно вашему мозгу. Когда это сделали, поставьте 10 вак. Поставьте 10 вак. У кого не получилось, welcome на консультацию. Тренируйте мозг и развивайте свое тело. И качайте и неокортекс, иначе попадаете в стабильную деградацию. Хорошо, отлично. А теперь... А теперь... Увидьте сигнал, э, символ, который вышел, связанный с этим вашим 10 вак. Символ. Как ассоциируете в это состояние с каким символом? У кого-то выйдет там, не знаю, бриллиант, у кого-то листочек, у кого-то цветочек, у кого-то там, ну, у каждого свое. И напишите какой-то символ. Это важно. Теперь, когда написали какой-то символ это якорение ваше. Придумайте, где вы найдете этот символ у себя в доме или найдите его в интернете и поставьте на заставку в телефон, в компьютер. Следующая рекомендация. Завтра же Найдите время и обязательно сходите в магазин, бутик. Ну, если есть доступ еще к этим, учитывая сегодняшние эти даунские запреты, придумайте. Если нет возможности пойти в магазин, в бутик, в там, не знаю, что чтобы там себе придумали И, может быть, дом хотите, значит, вам нужно найти э, риэлтора, который, и тот дом, который вы выбрали, который, казалось бы, далеко от вашей мечты, но вам нужно сходить в тот дом, зайти, представить, что вы его купили, потрогать его, быть в этом состоянии, что вы хозяйка этой машины, этого дома, этой шубы, этого, того, что приносит вам радость. Не вздумайте ходить по кредитам, по, по этим вот. Э, просто думайте о том, что вы вот такая женщина, которую вы написали, Люба. И какой-то отсюда возьмите, вытащите какой-то пиксель один. Потому что, по сути, мы должны писать много пикселей, чтобы ваше бессознательное, а бессознательная мысль картинками, чтобы вы могли себе это вытащить, себе загрузить. Огонь. Спасибо, Оля. Теперь. Угу, отлично. Ну, новогодняя елка, это, ну, как бы, смотрите сами, но ну, это слишком тривиально. Придумайте что-нибудь такое, чтобы вам... Э, Новый год, он закончится, елка закончится, а вот что-то такое, чтобы регулярно было. У меня, хотите, я по секрету скажу, какой мой символ, который держит меня? Это пирамида многогранная. Пирамида из дорогого металла, из дорогого камня, самого дорогого, который есть сегодня в мире. Она выглядит как стеклянная, но она из из дорогого. И у меня она пришла, когда я простраиваю людей через пирамиду нейрологических уровней. У меня она прекрасно вышла, эта пирамида, я много-много лет назад ее простроила. Она меня очень хорошо держит, она меня ведет. И когда я была в Эмиратах, я даже купила себе брелочек такой из пирамиды, пирамидальной такой пирамиды с хрустальками такими. И вот так вот. Так что, или я помню, я была на, на тренинге в, на Кипре, и купила там себе тоже брелочек такой красивый, и первым, что у меня пришло в голову, я хочу себе еще одну квартиру. Ну, я себе так планировала, мечтала, цели ставила, так, лет через пять еще одну квартиру. И у меня эта мечта сбылась, даже года не было. Так сложились обстоятельства, что это у меня произошло. Поэтому вы, конечно же, не делаете ничего. Оно вам не надо. Не надо покупать тут по распродаже никаких книжек, не надо идти на консультации, не надо ничем заниматься. Оно и так все произойдет, само собой. Если Я, конечно, официально вас подкалываю, но к тому говорю, что это все работает. Теперь еще момент. Когда вы сейчас сюда зашли и увидели этот символ, пожалуйста, поработайте с символом. А теперь скажите... Слова благодарности к тем людям, которые помогли вам этого достичь. Ситуациям, неприятностям, преградам, болям, неудачам, неуверенностям. Тренером, может быть, каким-то, может быть, еще чем-то там. Вот, людям, которые вам больно сделали. Вот попробуйте зайти вот в это состояние. Не попробуйте, а зайдите. И представьте, сколько вам пришлось пройти трудностей, чтобы вот это вот произошло. Сейчас мы делаем по, -по, -по большому счету уже больше, чем я обещала. Это уже идет на осознанность и на прокачку трудностей и преград. И теперь скажите спасибо тем людям, тем обстоятельствам, вот вытащите что-то хотя бы из того, что можете вытащить. Потому что, конечно, в личной консультации это совершенно другая работа. Там идет ну, полностью перепрограммирование вас. Но сейчас попробуйте хотя бы вот в режиме онлайн. Поблагодарите всех людей, которые были в ситуации, обстоятельства. И потом в конце, когда вы увидели вокруг себя какие-то неприятности которые, возможно, были на пути к этой цели, к реализации этого желания. А теперь обнимите себя и поблагодарите. И возьмите себя вот сюда, вот тут, где находится наша душа. И скажите себе, благодарю тебя, моя душа, за то, что я иду к солнцу иду ищу новое делаю не ленюсь а именно делаю спасибо тебе моя душа что ты привела меня в, там, на правильный тренинг на правильный эфир в правильную там, книжку какую-то к правильному человеку ну неважно что вы там про себя наскажете что я вовремя смогла узнать и сделать и я благодарю тебя Теперь соедините эту благодарность с вашим символом. Вот почему Люба сказала, что ну, нежелательно елочку, потому что елочка как бы пройдет. Ну, какой-то символ, который, ну, брелочек, какая-то картинка, там, не знаю, придумайте что-нибудь. И это должно вам напоминать, как я каретчик о благодарности. Да, можно и так, Оля, да, золотая статуэтка женщины. Можно купить там, или найти ее в интернете. И, ну, в общем, это очень сильно работает. Это NLP-программирование. Это все работает. Ну и для того, чтобы вы не зацикливались на этой своей, на этой своей мечте, вам нужно иметь... 300 не менее записанных таких желаний, маленьких или больших, в, настоящий, в настоящем времени. Вижу, слышу, ощущаю. Потому что, когда вы циклись на одной каком-то на кредите, на, на какое-то одно и какое-то желание, то тут создается избыточный потенциал, и вы посылаете туда импульсы, и там думают, что у вас это есть. Поэтому задача записать много-много, побыть в этом кайфе, и забыть, поставить цель, делать, что надо, и будь, что будет. И вот фильм «Мирный воин» и все остальные фильмы, которые есть в этом чате, описаны, рекомендую посмотреть. Ну и, конечно же, сегодня вечером до 12 часов, до нулей, хотя это все условно, но тем не менее мы во все верим, люди так устроены, постарайтесь все-таки зафиксировать, соединить вот этот символы эту благодарность и с этой улыбкой и с радостью лечь, а утром обязательно с улыбкой и благодарностью об этом, как будто вы это уже имеете, проснуться. И старайтесь жить вот в моменте, здесь и сейчас, созданной вам реальности. Вот будьте как, как будто маленькие дети, которые играют в дочке матери. Вот хотите быть вот такой женщиной, вы будете прямо сейчас, играйте в это. Вот мы будем на тренинге тоже разбирать о сексуальности, о женственности. Мы не любим свое тело, у нас некогда выделять себе времени, поэтому мы считываемся мужчинами как ступы. Поэтому выходим замуж, имея таких мужчин, которые мы далеко не женственные. Поэтому женщина, которая хочет найти себе мужчину другого, качественного, такого классного ресурсного, там нужна работа со всех сторон. И это, конечно, делается под... Только с коучами и тренерами сами не достигнете, я точно уже знаю. Насколько вам была полезна наша сегодняшняя встреча? Тенечки до 10. Кто из вас идет в какой-то из тренингов, поставьте я. И я вас поздравляю с наступающим Новым годом. По сути, людям все равно, какие там китайские славянские, неважно какие, люди сами придумали. Мы придумали, люди живут в мире созданной реальности. Поэтому все вот тут. Вы можете себе этот Новый год делать хоть каждый день, 0 часов. Да. И желать, мечтать, это самое главное. Вот то, как вы живете, это результат работы вашего мозга. Если ваши мозги заточены на 4, 5, 10 желаний, вы, к сожалению, рабы. Если у нас нет желаний больше, чем 300, мы рабы, мы выполняем чужие желания и цели. Нас легко программировать, нас легко, нас легко зомбировать, нас легко рассказывать нам всякую ересь, и люди в это верят, и в итоге войны, в итоге вражда и так далее, и так далее, и так далее. Вот такие дела. Спасибо вам огромное. Всех вам лаг, Наступающего новым годом. Спасибо за поздравления, которые вы мне дали. А я сегодня уже прожила первый год э, в 1961. Спасибо вам большое. Всех вам благ.